Вот что такое Call to Action, пример я здесь подобрал. Оставьте заявку, получите расчет стоимости работ на вашем объекте. То есть офер здесь, установка системы единого наблюдения любой сложности с намеком, что правительство Москвы их заказывает. Они не говорят, что у них правительство Москвы кстати, заказывать. Они спрашивают, где правительство Москвы заказывает установку системы единого наблюдения. При этом действуйте, оставьте заявку, получите расчет стоимости работ на вашем объекте. Вот это, вот это Call to Action. Следующий пример. Call Очень интересный кейс. Это промышленные ремни продают ребята со склада. Они специально сняли такое страшное видео на складе. Человек в шапке в шапке такой, чтобы показать, как они экономят на маркетинге. Там снесем по телефонам, сделано с, телефона, сделан, с подсветкой лампы какой-то. И сверху видите, написано ценность на 7% ниже рыночных. Они там дальше говорят, что Прям промышленную промышленную. Вот. Промышленная. Сразу ассоциация промышленная-промышленная. Но они есть промышленная-промышленная. То есть они много там в этом видео делают. Они говорят, мы не тратим на маркетинг и рекламу, и поэтому позволяем э, делать цены на 7% межвырночных. То есть прикольно. Цепляет, да? Call Пол получить оптовые цены на ремни. То есть э, сделать email или телефон и получить оптовые цены сейчас. Те, кто ищут приводные промышленные ремни оптом, они с очень высокой вероятностью. Конверсия конкретно этой страницы порядка 30%, то есть при с, трафик правильный, 30% человек, который сюда попадает, они оставляют э, заявку. Для сравнения, хорошей считается конверсия с продающего сайта в районе 5-6-7 процентов. Это хорошая конверсия. Для интернет-магазина хорошая конверсия 1%, ну, может быть, 0,7%, 0,6% надо смотреть, пониже. Вот этих 30%. За счет вот, э, хорошего оффера и легкого э, следующего шага, легкого призыва к действию. Проектируем систему безопасности. Оставьте запись получите смету, коммерческое приложение ТЗ на ваш объект. Вот это как бы call to action. Причем, кстати, если делать call to action, что а, в бумажной продукции, что в баннере, что а, на сайте желательно вот, выделять вот это вот следующее действие, ярко стрелочку туда может подвести, это повышает вероятность то того, что человек совершит это действие целевое. Вот это меня вообще просто поражает. У них даже нет, по большому счету, оффера, то есть нет, запишись на чашечку чай с педагогом по вокалу, это сразу call direction, оффера нет, как такового музыкальная школа, что за школа, что они там предлагают. Ну из с call понятно, что вокал предлагают. Вот. И, соответственно, вот, работают вообще без оффера, ребята, и я так понимаю, что это нормально. Хорошо, записаться на бесплатную урок Вначале лучше давать что-то такое бесплатное, легкое или с низкой ценой, чтобы человека привлечь. То есть какая-то стартовая консультация бесплатная или какая-то услуга надо найти что-то такое, на что можно цеплять в самом начале. А, бережно активнотируем дизельный котел. Нужна помощь, оставьте заявку на бесплатную консультацию инженера. Вот, например, видите имя, видите телефон, какое у меня ожидание, что мне перезвонит мастер, специалист по котлу. И по характеру стуков в моем котле скажут, что мне нужно попробовать эти сделать, чтобы хотел заработал. А если это не получится, то тогда, если он мне покажет квалифицированным, я могу принять решение его вызвать. Обычно как бы вызовите, оставьте заявку, вызовите мастера, чтобы он приехал. Я не знаю, сколько это будет стоить, как это вообще какой мастер приедет. Вот Тут я поговорю, доверие увеличится. То есть мы утепляем. Дизайн квартиры всего за 945 рублей. Заполните заявку на бесплатную консультацию дизайнера. Тоже создается впечатление, что у меня есть какие-то наброски, и мне позвонит дизайнер, я ему пишу по почте, и он мне будет консультацию, скажет, мне вам так не надо, вам вот так вот надо, здесь можно сэкономить. И если мне его консультация окажется, покажется интересной и полезной, ну, тогда я, может быть, закажу какие-то услуги. Но вот этот call to action, он значительно повышает вероятность того, что заставку ставят заявку у нас, или у той фирмы, которая. Сразу продает. То есть сразу сходу предлагает заполнить все поля, приложить проекты или набросок и заказать этот проект. А, вот, так называемая мягкая и но но вот, стоматология, к счастью, там как достаточно будет? конкурентная. Запишите это за бесплатный осмотр про частного отлога. Ноль рублей, вместо двух тысяч рублей. Осмотрю. Вот, посмотрите, что входит в перечень. Я бы записался. Интересно. Даже, даже если никаких проблем нет, да, записаться, посмотреть, бесплатно бесплатно, лично вызывать уважение и как-то серьезно. То есть легкий следующий шаг. Из а, нашей лекции. Без оффера нельзя. То есть если у вас в принципе есть бизнес, если в принципе что-то продаете с кем-то, контактируете с клиентами, обязательно оффер нужно, чтобы был хоть какой-то. Хоть как бы плохой офер лучше никакого офер. Офер должен вас выделять. Вы видели? помните вот эту картиночку с яблоком? Ну, как-то выделяет. Вот все продают, продают, продают что-то одно. А вас раз заметили сразу. Что-то по-другому делать. Может даже что-то хуже делать, но что-то как-то выделяться. Цифры. Очень желательно цифры добавить и включить в свой офер чтобы люди на что-то опирались, потому что цифры всегда твердые. Даже если их нельзя проверить, люди доверяют больше цифр. Ну, правда, не надо доходить до абсурда, то есть не надо там вы повысить уровень там, сложного состояния на 74%. Это звучит довольно бредово. То есть лучше здесь перерыв какими-то приблизительными цифрами. Я вспоминаю историю, когда я работал в организации, мы считали бюджет в Петербурге работал бюджет на ремонт ледаковых бюджет на ремонт ледоколов составляет веская причина купить именно у вас то есть э, почему именно у вас надо купить а у других купить не надо а, призыв к действию мы про него проговорили если вы делаете офер у вас и у вас достаточно конкурентный рынок, а офер будет интересный, то он вызовет эффект разорвавшись в бомбе. Вас начнут сразу конкуренты копировать, пытаться сделать то же самое. Тот офер, кстати, который я сделал, заплатите за перевод э, столько, сколько хотите, он э, у конкурентов вызвал, конечно, напряжение, но никто не, реш, не рискнул его повторить, потому что все боятся, думают, ну, там, сейчас я напишу, заплати сколько хочешь, и все, и мне разорят клиент. Ну, нет, не разорят.